Квартира в немецкой деревне, в Европа-Сити, без отделки, двухкомнатная. Давайте посмотрим, что все. Вот такие вот у них подъезды, кафель, отделка. И входим в квартиру. Металлическая дверь. Уже стоят выключатели, розетки. По минимуму, но они есть. Щиток распределения электросети у вас внутри квартиры находится. Санузел раздельный двухкомнатной квартиры здесь ванна там выход на кухню кухня порядка 12 квадратных метров выход на балкон одна комната зал здесь порядка 22 квадратных метров выводы радиаторы отопления, ванная комната, здесь выводы трубы горячее-холодное водоснабжение и канализация выходит. Здесь это ванная комната, и вот такая вторая комната спальня. Квартира на две стороны. Стяжка на полу, штукатурка на стенах. Потолки без отделки. Сейчас в основном их снимают, делают натяжные потолки. Фурнитура, пластиковые окна. Демонстрационная квартира компании Европа Сити. Немецкая деревня от компании Европа. Дизайн проекта очень удачный. Однокомнатный квартир в 40 квадратных метров Выходим сразу отделение. И квартира, и комната здесь вот такой вот. Большая кровать со шкафом встроена. Все, Все помещается. Выход на балкон. Вот оно. Вот она. Здесь. Кухня. Не 12 квадратных метров, да? 12 квадратных метров. И санузел. А вы проходите уже. Кафе. Спасибо.